Сегодня я буду чинить экшн-камеру SJ4000, она такая вот маленькая. Мне в ней не нравится то, что у нее очень тихий, нечеткий микрофон. Я хочу его полностью заменить, он находится вот здесь вот на плате. И хочу встроить Blackjack Mini. Надеюсь, у меня это получится, потому что самое сложное, это, конечно же, встроить Blackjack в Потому что я этим вообще никогда не занималась, особенно пайкой. Так что попробую. Надеюсь, у меня все получится и звук станет намного четче. Приступлю я с того, что я вскрою здесь вот камеру спереди. Я уже все отвинтила, правда, она немножечко прицепилась. Надо немножечко ее отодрать, но только аккуратно. Вот так вот снимаем здесь вот корпус, в общем-то здесь вот были винты, я их уже от этого отвинтила. Аккуратненько кнопочку убрать, это у нас кнопка находится включение. Освободим камеру от батареи, она мне понадобится. Сейчас... Вот так-то оно выглядит. Вот. вот здесь вот у нас находится как раз наш микрофончик. Он вот такой вот очень маленький. Давай, фокусируйся. Вот, находится маленький микрофончик. Я хочу его заменить. А вот здесь вот сделать, получается, выход блэкджека. И, в общем-то, все. Да, да. Ну, И мне придется их подсоединить, то есть, вот этот микрофон, мне придется присоединить с бэкшеком, сделать э, выход, просверлить получается здесь, и, в общем-то, на этом-то все. Но для этого, чтобы мне это сделать, мне придется снять вот этот экран. А чтобы его снять, мне надо его нагреть чем-то. Надеюсь, я матрица не поврежу. С горем пополам я это сделала. В общем, что мы видим, я разобрала а, полностью камеру, сняла отсюда микрофон, вот, вот здесь вот припаяла новый микрофон, другой вот, от модельки там, телефона, в общем-то в телефонах всегда вот что-то типа того стоит, а, припаяла, получается, ножку микрофона к минусовой плате, вот Припаяла вот этот белый проводочек к плюсу. К плюсу. Вот. Мы видим, от Джека ведется еще два провода. Они проводятся вот здесь вот. Красный у нас идет на плюс. Черный у нас идет на минус. Вот так вот это все выглядит. Это надо больше загерметизовать. Вот это вот пространство и посмотрим что получится из этого вероятность успеха минимально <с> но она есть <с> я добавила больше клея но это выглядит ужасно конечно же страшненько и это будет вот так вот прилегать микрофончик вот тут -вот, здесь вот развернутый это будет так я тут извлекла, получается, как мы видим, тут с платы извлекла э, HD-шечку. HD Просто убрала ее, потому что она по факту мне никогда и не нужна была. И чуть-чуть побольше сделала гнездо. Ну, вроде как оно влезет. Я уже пыталась, так что будет нормально. Запись ведется с встроенным микрофоном. Слышно все максимально плохо. Надеюсь, если я поменяю микрофон, то все будет хорошо. Ну или, по крайней мере, будет слышно лучше. Вот. И мне защитить нашу семью. Помоги спасти наше волшебство.